Так, сегодня снимаем дверь Киоспектра. Значит, Сейчас на самом деле помучился. Передняя дверь. Есть колодка, которую необходимо сначала вынуть из передней стойки. Здесь 4 фиксатора. То есть, как обычно, она закрыта резиновым этим уплотнителем. Снимаем его. Здесь 4 фиксатора. Одну секундочку. Значит, сверху, вот он, верхний, и по бокам. Также нижний, он там четвертый. Вот он здесь. Маленькой отверточкой поджимаем и снимаем. Проблема была вот с правым, с этим фиксатором, потому что неудобно из-за к нему подлезть. Но в итоге кое-как я его сейчас отсоединил. Минут 15, наверное, намучился... Далее вытащили чуть на себя сбоку здесь вот он фиксатор по центру на него нажимаем и разъединяем сейчас секунду вот и все сама дверь четыре болта. Всего два сверху, два снизу. Изнутри ключ на 12. Торца, к торцу двери крепится. все штатно. Так, чтобы снять заднюю дверь Kia сначала освобождаем ограничитель двери. Ключ на 12. Один болт выкручивается. Дверь закрываем. Закрываем. В моем случае, потому что у меня уже снята передняя дверь. Значит, здесь снимаем крышку резиновый уплотнитель вынимаем этот, этот фиксатор то же самое 4 фиксатора по краям раз, два, три, четыре сверху, снизу, слева, справа их отжимаем отверточкой небольшой так, что-то потерял ее вот, соответственно здесь под нажать сверху отверткой вытянуть снизу слева, справа ну, там как удобно разберетесь Четыре болта, опять же, два сверху, два снизу. Вот в моем случае я так откручу, сейчас придержу, откручу, открою, соответственно, ручку и все, сниму дверь с петли. Ага, забыл. Все, вот я вытащил фишку, здесь еще клавиша вот она